Всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем разбор 2009 года централизованного тестирования и на очереди часть B. B1. Установите соответствие между схемой химической реакции, протекающей в растворе, и суммой коэффициентов в молекулярном уравнении реакции. Ну, Давайте поедем. Аргентум NO3 плюс калий хлор. Значит у нас образуется аргентум хлор, выпадающий в осадок, и калий NO3. Соответственно, что мы с вами здесь видим? У нас коэффициентов, ну то есть единички везде стоят, а сумма коэффициентов будет равна 4. То есть для пункта А номер тут самый главный. Видите, как я чуть не перепутала. Второй пункт нам подходит. Дальше. Б. Цинк. ОН OH дважды. Плюс калий ОН. OH. И обратите внимание, у нас здесь не написано на самом деле... Ага, протекающим в растворе. Все написано. Значит, у нас образуется здесь комплексная соль. Калий-2, цинк, ОН4-жды. OH И мы с вами вот таким вот образом уравниваем. То есть у нас 1, 2, 3, 4. Опять же, для пункта Б повторяется вариант. Да, то есть второй пункт мы выбираем. Далее В. Калий ОН OH плюс HNO3. Неужели опять повторится? Калий ОН3 плюс H2. Опять же, коэффициенты единички В2. И такое тоже может быть. И кальций СО3 плюс H-хлор избыток. Значит, мы понимаем, что у нас образуется хлорид кальция, H2O, СО2. И уравниваем. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 это у нас четвертый пунктик, то есть г 4. То есть правильный вариант ответа у нас А2, В2, В2, Г4. Дальше, В2, укажите объем ацетилена С2, H2, содержащего 5% по объему негорючих примесей. Я помечу, что это по объему, для полного сжигания которого потребуется воздух 60 дециметрами кубических. Считайте, что воздух содержит 20% кислорода по объему. Ну, давайте разбираться. У нас получается СО2 и H2. Мы с вами это все счастье уравниваем. Сюда двойку, 4, 2, 4 на 2. Это у нас 8 плюс 2. 10. 10 на 2 это 5. Значит, у нас с вами есть воздух 60 дециметров кубических. Причем только 20% по объему это кислород. Давайте найдем объем кислорода. Можно даже на химическое количество здесь не переходить. 60 умножаю на 0,2. И мы с вами получаем 12, я буду писать литров так быстрее. Смотрите, какой есть лайфхак, не обязательно переходить к химическому количеству. Два объема С2H2 относятся к 5 объемам кислорода. Так же как х объемов С2H2 будет относиться к 12 объемам или 12 литрам кислорода. 2 умножаю на 12 и делю на 5, объем у нас... Ацетилена будет равен 4,8 литра. Но при этом нам нужно найти а, условно с примесами его. То есть 4,8 литра это у нас 95%. А мне нужно найти 100% у. Как найти у? 4,8 умножаю на 100 и делю на 95. Получаем мы с вами 4,898. Ну, но это все равно примерно 5 дециметров кубических. вот это будет наш правильный вариант ответа. Далее опять задание на соответствие. ведь уже увеличивается их количество. В3. Укажите соответствие между названием вещества и общей формулой гомологического ряда, к которому относится данное вещество. 14 четыре, диметилбензол. Значит, у бензолов, да, гомологов бензола, общая формула Cn H2N-6. То есть, первый у нас, то есть для А у нас циферка. 1, и как это можно по-другому сделать? Вы рисуете формулу, значит, вот у нас бензол, потом 1 и 4, у нас это диметил. Я могу записать формулу. С6 у меня в, скажем так, остатке бензола, еще 2 у меня есть у метильных радикалов. 4 осталось водорода непосредственно в бензольном кольце, и еще плюс 6, 10. То есть вот у нас получается следующее. Подходит ли эта формула? 8 умножить на 2 – это 16, минус 6 – это 10. То есть правильный вариант ответа А1. Далее, В. Изопропен. Изопропен у нас относится к пропену. А, ой, только я неправильно прочитала. Изопрен. Изопрен у нас относится к диенам. Такая же формула, как у алкинов. ЦН, H2N, минус 2. Ищем такую. Вот она, номер 4. Далее, В. В. 3 метилбутин бутин. Ну, такая же формула, то есть в тоже должно быть 4, видите, повторяется. И г 2, 2, 4, 4, пентан. То есть классу алкана cnH2n плюс 2 это номер 3. Г 3. Правильный вариант ответа 1b4, v4, К, 3. Далее, цепочки пошли. Значит, дана схема превращения. Укажите сумму малярных масс uh, x. И z органического вещества y, причем z у нас красного, вещества, ой, красного цвета, то есть все вот эти x, y, z. Значит, давайте по порядку. Купрум плюс h, 3 а, У нас здесь не указано, какая да? Но в любом случае медь содержащие это будет купром НО3 дважды. Что может быть, если концентрировано было бы НО2, да и вода, если разбавленная НО NO и вода? Нас интересует лишь Купрум НО3. Дальше наш купром НО3 дважды у нас будет разлагаться на Купрум О, НО2 и кислород. Я даже не уравниваю, потому что у нас здесь нет смысла. Купрум О будет веществом Х, затем Купрум О у нас добавляется спирт. Если вы видите, где-то при нагревании Купрум спирт у нас будет образовываться альдегид. Альдегид это наше вещество, а хотя, да, наше вещество органическое Y. И затем у нас к нашему органическому веществу Купрум о -OH дважды при э, непосредственно нагревании у нас образуется кислота и кислота. Купрум-2О. При этом у нас сказано, что вещество Z красного цвета. Вот как раз таки красный осадок это Купрум-2О. Вот давайте теперь считать малярные массы вот этих веществ. Начнем с Купрум-О. 16 плюс 64 это 80. Дальше. Наша... Наш альдегид 12 плюс 3 плюс 12 плюс 16 плюс 1 это 44. И Купрум 2Ом 64 умножить на 2 и плюс 16 это 144. Считаем сумму. 80 плюс 44 плюс 144 получилось у меня 268. Далее b 5 следующая цепочка. значит Нам нужно найти малярную массу органического вещества X, имеющего немолекулярное строение. Ну, сейчас будем разбираться. С2H5 Бром. И у нас, обратите внимание, калио водный раствор. Если у вас а, спиртовой раствор, у вас получалась бы двойная связь. То есть получался бы алкен. Ну или в зависимости от соотношения, может быть там алкин, например, если в два раза больше. Дигалоген производные какие-то. А здесь, если вода, у нас получается спирт. С2H5OH. Дальше, что делаем с этим спиртом? С этим спиртом при температуре, у вас, обратите внимание, 170 градусов, значит, происходит внутримолекулярная дегидратация с образованием. Алкена c2 h4 затем мы добавляем сюда кислород в присутствии солей палладия и меди у нас будет получаться но ну я уже так просто продолжу у нас будет получаться альдегид ch3 co затем купрому аж дважды при нагревании нам будет давать кислоту ch3 co h ну и там еще будет Купрум-2О, но да, ну, это наш, нас уже не интересует, нам нужно э, вещество. Дальше, кстати, вот разбираемся, какое это будет вещество. Добавляем и натрий HCO3. Что происходит? У нас натрий замещает водород и образуется CH3COO натрий. Плюс H2O и плюс co 2 У нас спрашивается а, органическое вещество. Вот оно, немолекулярного строения. Да, действительно оно немолекулярное, потому что это соль. Считаем малярную массу. 12 плюс 3 плюс 13 плюс 16 умножить 2 и плюс 23. Получается у меня 82. Это наш ответ. Далее. Натрий массой а, 345 мг полностью растворился в смеси. Воды, метанола, бутанола. Укажите массу газа, который выделился при этом. Ну, Давайте разбираться. Значит, Вода у нас, даже я бы с натрием начала бы, натрий плюс вода. У нас образуется натрий OH, выделяется водород. Все это уравниваем. Затем метанол тоже с натрием может реагировать. CH3OH. При этом образуется у нас СH3О натрий и выделяется водород. Нужно это все у нас тут уравнять. И бутанол Значит, натрий плюс С4H9OH. И получается у нас аналогично. С4H9О натрий выделяется в водород. Что у нас сказано? Натрий массой 345 мг полностью растворили в смеси воды и метанула-бутанул. Укажите массу газа, который выделился при этом. У нас здесь по факту ну типа вроде бы должна была быть система уравнений. Но что мы с вами видим? Обратите внимание: везде у нас соотношение натрия к водороду 2 к 1. То есть мы с вами можем сказать: из двух моль натрия у нас образуется 1 моль водорода. Давайте теперь найдем объем, а массу нашего газа. Значит, химическое количество натрия, я считаю все в миллиграммах, 345 миллиграмм, делю на 23 миллиграмм на моль. Обращайте внимание на единицы измерения. В чем у вас они даны и в чем вам нужно найти? 15 моль. За счет того, что соотношение 2 к 1, наше химическое количество водорода будет в 2 раза меньше. 7,5 моль. Тогда масса водорода 7,5 моль, я умножаю на 2 мг, на моль и получаем мы опять же 15 наших мг. То есть правильный вариант ответа это 15. Дальше В7. Под стеклянным колпаком при постоянной температуре в двух открытых сосудах находится насыщенный раствор сульфата магния, магний су 4 массой 350 грамм, я помечу, что это масса раствора, и безводный хлорид кальция массой 15 грамм. Значит, у нас кальций, хлор 2, 15 граммами, это масса вещества. В результате поглощения паров воды хлорид кальция превратился в кристаллогидрат. Да? То есть мы сюда условно добавляем воду, у нас получается кальций-хлор-2 умножить на 6 молекул воды. Укажите массу в граммах кристаллогидрата сульфата магния, магния-су-4 на 7 молекул воды, который выпал при этом в осадок. Массовая доля магния-су-4 в насыщенном растворе при данной температуре составляет 25,5%. Процент. Нам нужно будет найти массу вот этого кристалла гидро. С чего мы с вами начнем? А начнем мы с вами соя предварительных расчетов. Масса вещества магния С-4 в нашем растворе 350 грамм. Я умножаю на 0,255. То есть найдем, а сколько же у нас было нашего, нашей соли безводной? 89 и 25 грамм. Давайте с вами поймем, а сколько же воды может поглотить наш кальций-хлор-2. Можно пересчитывать по молям, можно пересчитывать по э, массе, можно даже давать моли. Химическое количество кальций-хлор-2 15 грамм. Мы делим с вами, малярная масса у нас... 111, 15 делю на 111, у нас получается 0,135. Химическое количество воды, которое может быть поглощено 0,135, умножаю на 6. Потому что у нас в одном таком кристаллогидрате 6 молекул воды. И получаю 0,81 моль. Тогда масса поглощенной воды 0,81 умножить на 18. Это у нас... 14,58 грамм. А давайте теперь будем рассуждать, какую массу кристалла какая она будет выпадать. Значит, что будет происходить? Массовая доля магниуса 4 у нас не поменяется. 0,255. При этом, что будет происходить с нашим магниусом 4? Изначальная масса 89,25. При этом я могу записать следующее скажем так, соотношение. Пусть масса нашего кристаллогидрата Х, тогда масса магния Су-4 в кристаллогидрате равна. Как ее посчитать? Значит, мы с вами можем найти соотношение малярных масс. Магния Су-4 96 плюс 24 это 120 делить на значит, 18 на 7, 276 и домножаю на Х. То есть мы с вами найдем массу, нашего магния с 4 в х граммах кристалла 0,488х. Значит, у нас, когда выпадает х грамм кристалла гидрата, 0,488х грамм только лишь магния с 4 теряется. То есть вот это вот, это масса оставшегося магния 4 в растворе. На что мы с вами будем делить? Изначальная масса раствора 350 грамм. При этом из раствора у нас выпадает х грамм кристалла и, обратите внимание, 14,58 грамм уходит нашей воды за счет того, что она была поглощена кальций-фор 2. Давайте-ка найдем, чему равно наше х. 89,25 минус 0,488х равно. Я от 350 отниму 14,58, тут же умножено 0,255. У нас получается... 85 532 а, минус 0,255х. Ну, смотрите, сюда я перенесу а, без наших х. А, 89,25 минус 85,532 у меня получилось 3,718 равно. И здесь, когда мы переносим с иксами, знак у нас поменяется: то есть 0,488 минус 0,255. Получается у нас 0,23х x отсюда 3,718 делить на 0,233. У нас получается 15,957. И домножаем, мы до целого, о, до, до, не домножаем, а округляем. Получается у нас 16. То есть вот правильный вариант ответа 16. В8, моя любимая это уравнивание ОВР. Но обратите внимание, здесь у нас органическая составьте уравнение реакции, протекающей по схеме, сумма коэффициентов перед формулами сульфата калия. Значит, вот у нас здесь, и воды равна. Но для начала нам нужно определить степень окисления углерода. В органических веществах лучше это делать путем, путем смещения электронной плотности. Обратите внимание, водороды, три атома водорода отдают свои электроны углеродам. Раз электронный зарядом минус, значит у нас условно углерод принимает минус, ну то есть заряд его минус 3, но при этом один он отдает кислород. То есть его суммарный заряд минус 2. Марганец у нас логично был плюс 7, стал плюс 2, Поменяет степень окисления И теперь рисуем структурную формулу нашей муравьиной кислоты, что здесь происходит. Обратите внимание, здесь следующим образом происходит смещение электронной плотности. один атом водорода отдает углероду, то есть минус 1, но при этом 3 электрона отдает Углерод. И таким образом на степень окисления плюс 2. А теперь мы с вами записываем полуреакцию. Углерод был минус 2, стал плюс 2, то есть он дает 4 электрона. Марганец был плюс 7, стал марганец плюс 2. Он принимает 5 электронов, потому что его степень окисления понижается. Сносим наши электроны 4,5 наименьшее общекратное 20. 20 делю на 4 это 5, 20 делю на 5 это 4. Красненьким цветом буду сразу же уравнение реакции писать. Значит, пятерки я должна поставить перед органическими веществами, перед спиртом и перед кислотой. Четверки я оставлю перед непосредственно марганцем. Далее уравниваю оставшиеся металлы. Значит, калия 4 дуа. Значит, я должна поставить двойку перед калия два, су 4 чтобы уравнять атомы калия. Считаем в продуктах реакции С4, точнее, сульфат группы. 4 в. В четырех молекулах марганец 4 еще 2 в КОЛИ2СО4, всего 6. Значит, перед серной кислотой ставлю шестерку. Теперь считаем водороды. Значит, в нашем спикте 4, 4 умножаю на 5, плюс 6 на 2, это 12. 12 минус, значит, у нас здесь 2 на 5, это 10 атомов водорода. У нас получается 22, и перед водой я ставлю 11. Таким образом, сумма вот этих коэффициентов у нас равна 13. И правильный вариант ответа это... 13. Ну что, у нас осталось совсем чуть-чуть. B9 и б 10 Две задачки. Значит, B9. При полном сжигании смеси двух ближайших гомологов ряда алканов массой 12 грамм было получено 18 600... Э, ой, тут даже... Четыре знака после запятой. 6368 дециметров кубических углекислого газа. Укажите массовую долю алкана с большей молекулярной массой в смеси. Ну Давайте разбираться. Не обязательно писать два уравнения реакции. Сделать, например, скажем так, систему уравнений. Раз у нас два ближайших гомолога, то мы с вами будем получать условно такие значения n, да, количество атомов углерода, например, и 5 5,5. Значит, мы понимаем, что у нас э, посерединке между пятью и шестью, то есть, соответственно, у нас один будет пентан, другой у нас, соответственно, будет э, гексан. Значит, что мы с вами можем сделать? В общем виде. наш 2 n плюс 2 плюс кислород и получается у нас СО2. И H2. Раз у нас э, получено углекислого газа, мне нужно уравнять. Перед CO2 мне ставить нужно N. Да? Все остальное я могу не уравнять, меня это не интересует. Что получается? 12 грамм было моего, моего, май, моей смеси алканов. И получено 18 600, 6368 метров кубических нашего CO2. Что можем с вами сказать, если мне на одну молекулу приходится молекул СО2, мы с вами можем составить соотношение, что химическое количество СНН2Н плюс 2 делить на 1 равно химическому количеству СО2 делить на n. Давайте находить химические количества. Значит, химические количества снн 2 n плюс 2 это 12 грамм я делю на малярную массу. 14Н плюс 2 равно. А теперь химическое количество СО2. 18... 6368 я делю на 22,4. Это 0,832 делю на n. Теперь перемножаю по диагонали и нахожу n. 12n равно 0,832 умножить на 14n, получаем 11,648n. Плюс 0,832 умножить на 2, 1,664. С n переношу влево и получаю я... Следующее значение 0,352n равно 1,664. n отсюда 1,664 на 0,352. И у нас получается 4,727. То есть у нас, соответственно, алкан будет C4H10 и пентан. То есть у нас посередине, ну не посерединке, между четырьмя и, соответственно, пятью. Раз у нас ближайшие гомологи, поэтому можно так делать. c 5 h12 у нас спрашивается скажите массовую долю алкана с большей молекулярной массой в смеси и здесь э, нам нужно найти массовую долю как распределяется непосредственно химическое количество вот здесь то нам и нужно будет э, записать полностью уравнение реакции правильно хотя с другой стороны почему бы нам не использовать вот это вот значение? Мы же это тоже можем сделать. Пусть химическое количество у нас здесь будет x, здесь будет y. Даже можно немножечко хитрее сделать, например, например сделать вот так. Пусть у нас это будет x, а здесь 1 минус x. Значит, 4727 у нас равно 4x. Плюс 5 умножить на 1 минус х. Ну, попробуем, что у нас здесь получится таким образом. 4х плюс 5 минус 5х. У нас получается 5 минус 4, 7, 2, 7. Это 0, 273 равно х. Тогда непосредственно х это у нас вот, массовая доля C4, h 10. Правильно? А тогда э, непосредственно... С5, H12, 1, минус 0,200. Э, так, это у нас даже тут правильно сказать объемная доля. Давай я скажу, что мы с вами такую объемную долю получили. Э, как перейти к массовой доле? Да? То есть мы с вами можем найти массовую долю С5, H12, разделив массу. Да? А что у нас будет масса? Что это такое? Значит, у нас 1, минус 0,200. 73 это химическое количество нашего пентана умножить на малярную массу. 12 умноженное по факту на 6. Это 72. Значит, давайте найдем вот эту массу. Значит, 1 минус 0, 273. Это 0,727 умножено на 72. Это у нас получается, я вот здесь запишу, 52, 344. 252,344, мы здесь плюс, и 12 умножить на 4 плюс 10, это малярная масса, будто она умножить на химическое количество 0,273, это 15 834 15 834 плюс 52 344 у нас получается масса смеси 68 178 находим массовую долю нашего пентана. 52 344 делим на эту массу у нас получается домножаем на 100 76 775 ну домножаем до целого значения 77 Далее, последняя задачка, б 10 в результате сжигания диметилового эфира. Обратите внимание, у нас все задача почему-то на органику, то есть растворов особо не было, ну такие скучные немножко. Значит, диметиловый эфир, С2, А6, О, в кислороде избыток, значит, мы с вами понимаем, что у нас СО2 и А2, сразу же уравняем мы здесь с вами, значит, 2 на 24 еще плюс... 3 это 7, минус 1 и сюда троечку. Значит, При этом у нас говорится, что объем реакционной смеси уменьшился в полтора раза. Образовалась вода массой 4,81 грамма. Укажите объем образовавшейся газовой смеси. Объемом воды и растворимостью в ней газов пренебречь. Объемы измеряли при нормальных условиях. Диметиловый эфир газ при нормальных условиях. Значит, Что мы с вами понимаем? У нас в избытке кислорода. Поэтому его частичная какая-то доля будет оставаться. Раз у нас непосредственно образовался, только я чуть-чуть не сюда написала, 481 масса воды, мы с вами можем найти изначальное химическое количество нашего диетилового эфира, диметилового эфира. Химическое количество воды 481 мы делим на 18. У нас получается 0,267. Значит, у нас прореагировало 0,267 делю на 3 в 3 раза меньше нашего диметилового эфира 0,089. И столько же 0,267 кислорода. Ну и давайте найдем, сколько же СО2 образовалось 0,178. Мы можем с вами представить, пусть химическое количество кислорода у нас будет х-моль. Тогда химическое количество избытка кислорода, которое осталось, х 267 которое прореагировало. Раз у нас объем реакционной смеси уменьшился в полтора раза, давайте мы с вами определимся, как же это произошло. Значит, объем исходной смеси у нас... 0, 0 89. можно считать прям в химическом количестве. Какая разница? У нас э, объем в полтора раза и химическое количество этой смеси тоже будет в полтора раза изменяться. Плюс х. Х это был наш кислород. Объем конечной смеси это оставшийся кислород х-0, 267 плюс образовавшийся вновь. СО2. 0,178. И разница между ними полтора. То есть я могу вот это на это поделить. И непосредственно а, у нас будет полтора. Давайте найдем х. 0,089 плюс х равно... Значит, у нас получается 1,5х... И здесь давайте посчитаем 0,178 минус 0,267. И дамножим мы это на полтора. У нас получится минус 0,100. Ну, я, наверное, все оставлю, да, потому что вычисление, значит, если я перенесу вот сюда, у меня знак поменяется, правильно? То есть плюс 0,089. У нас получается 0,220, 2225. И здесь у нас 0,5х. Х отсюда. Получается 0,445, а х это... Было непосредственно химическое количество нашего кислорода. Теперь, что нам нужно вообще было найти? Укажите объем образовавшейся газовой смеси. Давайте найдем вот это все. Вот наш объем образовавшейся смеси. Мы это пропишем. x у нас 0,445 минус 0,267 и плюс 0,178. Это, я как напомню, химическое количество. Значит, Чему у нас это будет? Равно 0,356 моль. Теперь только тут вот так. Вот, химическое количество. Химическое количество. Объем уже здесь. 0,356 умножить на 22,4 моль. Если мы с вами домножаем, у нас получается 7, 974, ну и округляем до целого, это 8. На самом деле мне понравилась вот эта часть В, она, как мне показалось, была проще, чем 2007 год или 2008 год. То есть классная, я думаю, что вам тоже понравится.